вот это идет, что цыгане это самый плохой народ в мире. Ну, я не знаю. Репутации сами себе сделали цыгане. А теперь это, наверное, работает против нас. Семья у нас обычно в цыгане семьи Вот на фотографии я и моя супруга. 35 лет, по-моему, мы уже живем вместе. Лет 10-11 назад мы услышали, что в Москве есть двое детей цыганских, которые находятся в доме. Ну, мы решили женой здесь забрать. У нас получается 6 детей и 7 внуков. Раньше цыгане даже не работали, ни у кого не могли работать. Сейчас работает по головам. Может быть это будет для удивления такого, сейчас есть и, и адвокаты, есть они. есть врачи, они. в основном простая работа, это водители, строители очень много, надо репутацию свою показать, это наверное надо время, чтобы увидели. Люди начинают понимать, что без образования, допустим, ты ничего не сможешь сделать. И люди отдают детей своих учиться, смотрят за ними. Дошло к людям то, что три класса, ты умеешь читать, этого мало. Ну и железо закончилось. У нас больше почитания. Приходит, чтобы почитали старших. Прививает к детям любовь. К народу, я так скажу, даже к стране. Мне бабушка отдала. Мама не отдала моя, бабушка отдала, тети были там отдали, я это помню. Им надо было зарабатывать на хлеб. И они приезжали, там, когда кочевали, заезжали, что первым долгом, что было? Иди, красавица, я тебе погадаю. В моей семье такого быть не может, у нас здесь Царь, Господь, Христос. Больше ничего не может быть. Ну, песни у нас все традиционные. Вы же знаете, наши песни и еще и поэты распевали в своих стихах. Вот, эти песни трогали душу, эти песни тревожили человека или радовали. Ну, эти песни сложили жизни. На Рождество заводили лошадей в дом и как бы преследовалось то, что после этого будет в доме счастье. А счастье, я вам скажу, от Господа и только лишь от Него. Сами понимаете, где-то наворожили, где-то наворовали, где-то что-то, то так жили. А сейчас, да, сейчас поменялось, ну, скажу так. Большей части все. Потому как сегодня вот огороды сажаем, убираем. Трудно, но зато приятно, когда свой хлеб. Битность наша, да, она действует, да? Есть такая ностальгия по дороге. Тебе надо куда-то ехать, что-то нужно делать. ошибки, часто Бога с берега моя лодка тонула одну жизнь моя В свои силы надела